Интересно, что в Новом Завете, в Евангелии, есть еще одно число, но оно почему-то как-то людей не волнует. В 4 Евангелии, в 21 главе, ученики, помните, там рассказывают, они ловили рыбу всю ночь, ничего не поймали и видели Иисуса, который стоял на берегу же воскресшего Господа. И он велел им закинуть сети там, с правой стороны, они закинули и поймали огромное количество рыб, очень крупных, еле-еле вытащили на берег, и рыб было 153. Вот. Люди почему-то, про... на... вот эта цифра людей не волнует, а ученых волнует, то есть они тоже пытались расшифровать, что значит 153 то, якобы, может быть, это количество всех людей на Земле, ну, имеется в виду не 153 человека, а 153 народа. Но вообще-то в Библии традиционно считается, что полнота народов на Земле 70. Uh -huh. вот 153 ну, никак не подходит Что только с этим числом 153 не делали. И складывали их вместе, 1 плюс 5 плюс 3, и делили. И вычитали, и возводили в куб, и в квадрат, и извлекали корень, чего только не делал Вот ничего не получается. Нет, просто надо признать, что ну, правда было пятьдесят 153 рыбы. И ничего больше. Никакого сакрального смысла. И никакого есть. сакрального смысла, что такое 153 рыбы. Ну, 153 рыбы. Могло быть 152, тем более, что Иисус уже на берегу жарил рыбу. Mm -hmm. вот, и Он велел принести еще из этих пойманных еще несколько штук. Так что тут уж ничего не делаешь. Но есть еще одна интересная вещь с цифрами. В том же самом Апокалипсисе говорится о тех, которые были запечатлены Христовой, Христовым знаком. То есть люди предназначены для спасения. Перечисляются сначала племена Израиля 12. И из каждого сказано, что спасено 12 тысяч. Итак, 12 племен на 12 тысяч, 144 тысячи. Было бы ошибка считать, что будет спасено 144. Это символическое значение этого числа. Дело в том, что 12 – это полнота. Вы знаете, это еще в древности полнота. Поэтому 12 патриархов, родоначальников народа Израиля, 12 апостолов – это очень важное число, то есть это полнота. когда люди хотят сказать о чем то что это полнота, вот 12. Если мы это 12 возведем в квадрат, да еще умножим на тысячу. Это полнота, полноты, полнота, uh -huh. абсолютная полнота. Поэтому здесь нельзя искать настоящее число. Здесь сказано, что это огромное число народа. 144 тысячи это огромное число. Огромное-огромное число, да. Тем более... 144 тысячи будет и в 14 главе. А, вот стоит барашек на горе сорок ну, 144 тысячи тех, у кого на лбу написано его имя, имя отца его. Да? Вот. А, а там, где первый раз упоминается, там сначала сказано о 144 тысячах народа Израиля, а потом и еще я посмотрел имеется в виду, Тайна Заветик, и увидел, стоит огромная толпа, которой не сосчитать. То есть не только народ Израиля, но и остальные. Uh -huh. И там просто их даже не сосчитать. Так что из 144, это тоже, чис, тысяча, это тоже число, которое не сосчитать. Это огромное число. Это полнота, это та полнота людей, предназначенных для спасения, которые Бог избрал для себя, избрал для спасения. Но я хотела бы привести в качестве примера еще один пример гематрии. Причем это в самом начале. Это в Евангелии от Матфея. Вы помните родоначальная, родоначальная так, таблица предков Иисуса? Он сын, ну понятно, потомок, в древности сын, потомок, Давида и Авраама. Но на первом месте стоит Давид. Для Евангелия от Матфея очень важно то, что Иисус потомок Давида. Потому что только истинный царь значит, исполняется то пророчество, что потомок Давида сядят на престоле Давида. И надо показать, что Иисус действительно потомок Потом, Давида. Да, да. Поэтому и в Евангелии от Луки... Он рождается, хотя семейство живет в Назарете, но они отправляются в Вифлеем, чтобы исполнилось пророчество. Но вернемся все-таки к Евангелию от Матфея. Помните, там идут перечисления значит, потом, пред, предков Иисуса. Uh -huh. Они разделены, там три раздела. И каждый раз сказано, что 14. На самом деле от Иосифа, так сказать, отца, юридического отца Иисуса, это самое важное, не столько важно биологическое, сколько юридическое родство. До, до Давида, конечно, гораздо больше, чем это количество людей. Но Матвей выбирает вот определенные имена из этой генеалогической таблицы и каждый раз по 14 14 14 к сожалению последние 13 но мы до сих пор не знаем то ли сам евангелист где-то ошибся то ли кто-то из переписчиков самых-самых uh -huh. древних не посчитал. но во всяком случае я помню, что я пальчиком считала всегда получается 13 поэтому я читала массу комментариев и все комментарии указывают, что правда 13, хотя сам евангелист говорит 14 загадка так вот, что такое 14? просто так 14 или что это значит? вот на этот раз нам поможет гематрия, потому что мы знаем кто имеется в виду. 14. 14 это закодированное имя царя Давида, потому что для Матфея очень важно, что Иисус потомок, сын Давида. И четырнадцать – это его имя в одном из написаний. Дело в том, что в те времена, в общем, по-разному писались имена. Вот 14 это имя Давида, поэтому с первой же страницы Евангелия, но ну, мы там многие не понимаем этого, мы просто читаем, что он потом и к Давиду, и потом и к Аврааму. Но человек, который в этом более-менее разбирается, он видит, да, вот, он потомок Давида, он потомок Давида, он потомок Давида, потому что число вот этих потомков три раза по 14. 14. Да. Ну так вот. Вот что означают цифры, когда ты знаешь имя. Можно это Когда правильно. знаешь имя, тогда легко. Да. Вот. Ну, а будь там, например, 16, вот, то мы бы не смогли восстановить, кто это. Мы могли бы гадать, а, нести всякую чушь, извините, вот, но не смогли бы. Здесь легко, да. И то, я говорю о том, что подавляющее большинство, которые не знают таких реалий, и не читала комментариев, хороших больших комментариев, так и не знает, что значит здесь 14. Ну, просто даже не обратит внимания. Согласен с вами. Что...